Всем привет, с вами Дэн, вы присутствуете на канале Тигемик, и мы сегодня в очередной раз попытаемся пройти игру FIFA 17. Сегодня наш эпизод будет называться Аристократы, поэтому мало того, что мы выберем команду Челси, так еще мы будем вести себя как Аристократы. Единственное, что с вашего позволения очки сменю. Итак, наша задача на сегодня Мало того, что найти онлайн-матч Так еще не бомбить Как будет показано на следующих примерах Итак, сегодня мы попытаемся найти команду Начнем Итак, дорогие друзья Так как у нас никто не играет в FIFA 17 сезона. Мы решили пойти в Ultimate Team. Что мы, собственно говоря, здесь будем делать? То же самое, что и в сезонах Пытаясь найти команду Вот перед вами мой состав Как вы понимаете, состав не самый лучший Из э, нынешних игроков, которые выстрелили в нынешней части Афифа Это здесь только господин Тамори В общем, ищем соперника Так, в общем, ситуация такова. После почти получасовых поисков мы ничего не нашли. Теперь мы будем играть в то, что примерно изначально планировал. Мы будем играть в одиночную игру. Да, она скучная, потому что ты играешь против компьютера, против правильного человека. Тут другие эмоции. Но для меня эмоции-то особые. Скажу по одной причине. Во-первых, это мировой класс. Я с такими ботабип всегда играл на равных. В общем, моя команда сейчас на ваших экранах играет против чилийской команды Миллионариус. Так, Денчилл Юнайтед против Миллионариус. Начнем. Наша задача не бомбить. Опа! Что за удар? Тяжело, честно скажу. Даже аристократическую форму не будем бить. Ух ты, ух ты, ах ты. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, вижу. Подключение, так, с подключениями зернаем. Что ты, что вы делаете? Ох, и суд лучший! И суд лучший. Как Елакин, говорю, ебогой. Так отлично отлично ать о как повезло то нам ну либо отцы мы же аристократы Ой, тё тё тё тё спокойней спокойней о как нам повезло то о блячки о блячки Тую налево ать -та. ать -та -тя -тя -тя -тя -тя Мой братан красовый. Отбил бетч. Отбил автогу. Попрошу заметить. Вам. Вот так да, хорошо. Регнут лучший. От, от, опа. А тебя пробить Ну, почти. Савербаль. От, хорошо. А что да ты пробежал рудники своей возлюбленной так ты первые вот как мечу то последний вот-то да. нельзя такой допустить или из тут лучший коже красивый у меня брата какие сейвы делают? счет 0-0 продолжаем играть аристократически. Нам выигрывать по-хорошему надо. Но мы продолжаем держать нашу марку. Мы не бомби. Главное, mm -hmm. чтобы эта игра не дошла до овертаймов. Атя, а как нам повезло? Я вот сейчас просто сконцентрирую, поэтому аристократический режим очень идеально подходит под эту обстановку. Опа, хорошо. А может кто-нибудь нападающих моих прибежит? Бежали вроде. Бегуримоно! Отдышай, Редмунд. В, пин, в Но в некачественно. Тогда все успокойтесь. Никого никто никому не подкатывал. Вот тоже сейчас подкатит кто-то к моим воротам. Вот это мне прям совсем не хочется. Спасибо. Иди. Хорошо. И пошел. пустое поле. Опа. А, так я еще пустой. Ребят, сейчас, у нас кажется, здесь верный шанс забить. По-аристократски. На пустые ворота выкатил. 1-0. Я вообще думал, свист тут сайт Но свистнули, клоу. 1-0 мы выигрываем. Едем дальше. Очень хорошо. Хорошо На весь вот, да, Лучше, Почти Почти почти в аристократическом стиле забери Но все будет в, эстр... в аристократическом стиле Неважно Есть оно так по факту или нет Ну что, дамы и господа Мы выиграли Со счетом 1-0 Мы забили Один из самых наверное, легчайших голов Которую может придумать в истории человечества мы отстояли аристократические Наши чувства Ну что дорогие друзья С вами был Дэн Подписывайтесь, комментируйте Ставьте лайки Не забывайте что любой комментарий для нас важен Мы закончим на данный момент первую часть Потому что у меня скоро умрет Камера Вот такие суровые дни геймера С вами был Дэн Всем до скорой встречи И увидимся в следующий вторник